Сегодня в рубрике "Вкусный понедельник" готовим канелони с мясным фаршем и овощным соусом. Для этого блюда мы берем полкило канелони, у меня вот такие вот красивые рифленые, полкило свиноговяжего фарша, примерно 50 грамм кубиками копченого бекона, сырое яйцо и овощи для соуса у меня разноцветные перцы, лук, морковь, чеснок, непосредственно томатный соус и ваши любимые специи. Для фарша режем небольшими кубиками лук и чеснок и обжариваем их вместе с кубиками копченого бекона на оливковом масле, пока лук не станет прозрачным. Фарш отправляем в большую удобную миску добавляем сырое яйцо далее солим добавляем любимые специи зажарку из лука и копченого бекона хорошо все перемешиваем и фарш готов теперь готовим томатно-овощной соус для этого крупными кубиками режем перцы измельчаем лук и чеснок трем морковь и на оливковом масле обжариваем сначала лук с чесноком, добавляем морковку, немного потушим, чтобы морковка стала мягкой. Затем добавляем кубиками порезанные перцы, их мы тушим совсем немножко, одну-две минуты, добавляем томатный соус, солим ваши любимые специи и выключаем. Теперь берем форму для запекания, делаем слой из овощного соуса, затем берем канелони, наполняем их заранее подготовленным фаршем и выкладываем рядочком один за одним. Затем накрываем все оставшимся соусом, форму накрываем фольгой, и отправляем в духовку примерно на 45 минут или на 60 минут, в зависимости от толщины каннеллони. Для моих необходим был час. И прекрасное блюдо готово. Я его подавала с зеленым салатом, так как помидор у меня достаточно в самом блюде. Поэтому салат у меня был только из листового салата и киви. С медово горчичной с медово-горчичным соусом всем приятного аппетита и не забывайте подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски до новых встреч друзья